Петр Сил является ведущим консультантом по нетворкингу в России. А также он преподаватель в стартап-академии Сколково. Перед тем, как поговорим о нетворкинге, я хочу поговорить немного о наставничестве. Как ты считаешь, каждому ли предпринимателю, особенно начинающему, нужен наставник? Но ну, я считаю, что не только предприниматели, но и просто каждый человек нуждается в своем менторе. На данный момент у меня есть семь таких менторов, которые работают со мной. Подумайте, у скольких из вас есть ментор, кто-то, с кем вы работаете. Оставляйте ваши комментарии прямо сейчас, в которых говорится о том, кто ваш ментор. У меня есть один ментор, который помогает мне с бизнес-стратегией. Когда стоит начинать поднимать свой бизнес, привлекать новых людей, он обсуждает со мной стратегию продаж. Так что я думаю, что для предпринимателя важно, чтобы он говорил «я не все знаю». И это большая проблема, наблюдаемая в России. Российские предприниматели говорят иначе. «Я знаю, я знаю, я все знаю. Я встаю по утрам, и я все могу сделать». В этом и заключается проблема. Ведь российские предприниматели и вообще предприниматели со всего мира должны говорить «это то, в чем я разбираюсь очень хорошо. Это то, что мне нужно знать». Ведь я в этом не силен в данный момент. Дайте мне найти людей, которые смогут мне в этом помочь. Говорим о ворон нетворкинга mm. я раньше этого слова не, не слышал я недавно только прочитал об этом и это была твоя статья по моему форбс да конечно это очень забавная вещь потому что для меня нетворкинг это возможность постоянно встречаться с людьми незнакомцами приносить им ценность в среднем за жизнь человек знакомится 7200 раз. Человек встречает и никогда больше в жизни их не видит. Или долгие-долгие годы. 7200 во время жизни в обычном городе. Вы представляете себе финал воронки? В моей воронке. Незнакомцы на вершине. Многие люди, которых я встречаю, в один день становятся во главу. И все начинается с разговора «нравишься ты мне или не нравишься? Буду ли я строить с тобой бизнес? Может быть, я могу тебе помочь?» Все начинается с того, что я чувствую по отношению к тебе. Я решаю, где ты сейчас и где бы ты хотел оказаться в данный момент. Для меня незнакомцы – это все люди вокруг тебя. Мое окружение – это люди, с которыми я хотя бы один раз встречался на Facebook и так далее. Я могу никогда их не видеть. Нет отношений. Друзья на Facebook это не друзья. Далее – мои контакты. Контакты — это если у меня есть ваш номер телефона, я вижу вас с какими-то друзьями, на вечеринке с друзьями друзей. Я вижу вас часто в баре каждые две недели. Я вижу вас в одном и том же клубе, в баре с моими друзьями. Но я не звоню мы не будем много разговаривать. Это мои контакты. Далее отношения. Это когда я трачу на вас большую часть своего времени. Я знаю, где вы работаете. Возможно, знаю, женаты вы или нет. Есть у вас дети или нет. Я знаю, как зовут жена. Я знаю, что-то В России многие люди просто знакомы с кем. У вас есть связи в университете, связи по учебе, семейные связи и по работе. Это для меня очень плохо. Мне нужно много надежных знакомых. В итоге я строю воронку. Это потому, что я общаюсь с огромным числом людей. Как мне организовать десятки и тысячи связей? Мне нужно постараться организовать уровни знакомства. Сколько внимания я должен уделять одному, сколько внимания уделить другому человеку. Если кто-то из моего окружения звонит мне, я не буду долго разговаривать. Да, конечно, спасибо тебе, пока. Если кто-то из близких друзей позвонит, я слушаю. Это потому, что я хочу, чтобы люди из моего окружения развивались. Близкие связи — это отношения, никаких денег. Партнеры — это клиенты, поставщики, сотрудники. Это денежный обмен. Они дают мне деньги, я даю им. Это совсем другие отношения, совсем другое внимание и другие коммуникации. То есть, если вы мой партнер, я знаю, сколько у вас детей, я знаю, что вы любите Барселону, водку, какой виски. Эта информация очень важна. Я никогда не скажу на ваш день рождения сухое с днем рождения. Это скажет Facebook. Я скажу, эй, дружище, с днем рождения, как твои дела?» Я заряжу вас энергией, потому что это очень важно. Я считаю, что каждый человек должен начинать строить что-то с 20 людей в своей жизни. На конференции Мы понимаем, что для того, чтобы воронка наша была как можно шире, нам нужно попадать в какие-то тусовки, где большое количество предпринимателей, например. Как мне за короткий промежуток времени охватить как можно больше людей и контактов, ну и, и, собственно говоря, чтобы не выглядеть навязчивым в это yeah. время? Это очень-очень хороший вопрос. У нас есть две категории людей. Кто-то из нас экстраверты, кто-то интроверты. Мне кажется, что вы экстраверт, а я интроверт. Да, супер интроверт. Но я изменил свои привычки в жизни, потому что быть интровертом не круто и неинтересно для бизнеса. Если вы идете на мероприятие, и вы интроверт, вы сможете пообщаться с одним-тремя людьми, и это нормально. Если вы экстраверт, вы сможете поговорить с полсотни человек. Одна вещь, которую я люблю делать на мероприятиях, это выступление, когда вы спикер. Когда спикер говорит, и после наступает нетворкинг брейк, и спикер спрашивает, есть ли вопросы. «Привет, меня зовут Гил Петерсил, я делаю то-то и то-то, и у меня есть к вам вопрос». В общем, вы рассказываете всем, кто вы есть, что вы делаете и почему задаете этот вопрос. Все в аудитории уже знают, кто вы, и уже смотрят на то, какой вопрос я задал, глупый или нет. Любой человек подойдет к вам после, и он захочет поговорить с вами. Все подошли ко мне. За первый месяц я собрал 600 визиток. кого то в первый раз... Надо таким, как я Скажем, что вы на бизнес-мероприятии. Мы говорим в первый раз. До того, как сказать «привет», Держи в своей голове – это очень важно. Не держи в своей голове мысли о страхе, когда захочешь начать разговор с кем-нибудь. Самое простое – это похвалить или сделать комплимент. Так, если вы сделаете что-нибудь вроде похвалы. Я думаю о том, что я здесь. Это отличный ивент. Люди хорошо выглядят. Вы можете сказать «Парень, хороший костюм». В вашей голове это проще соединить, это позитивное знакомство. Это первый шаг. Второй шаг – улыбайся. Не просто скажи «привет», чуть-чуть. Да, я очень счастлив вас встретить. Я рад вас видеть. Это для начала. Привет, как вы? Это первая вещь, которую вы должны сделать для положительного впечатления. И теперь самый простой шаг – это придумать обращение. Это очень важно. Задать вопрос. Многие люди, когда встречаются, они говорят, это я, это мой бизнес, это возможности, это мой портфель. Если я захочу вам понравиться, мне нужно задавать вопросы. Кто вы, что вы делаете, как сделал эту работу или какая ваша мотивация снимать видео каждый день? Вопрос, какая ваша мотивация, вы будете очень рады ответить на этот вопрос. Он очень хороший. Вы получите положительную энергию, и я скажу, вау, как это интересно. А когда вы начали этим заниматься? С кем бы вы больше всего хотели провести интервью? Я буду задавать вам только приятные вопросы, чтобы помочь вам чувствовать себя хорошо. Я не буду говорить о себе, я буду говорить о вас. Многие люди из вашего окружения, когда вы впервые познакомились, и это самый простой путь, чтобы наладить связь. Ты можешь дать совет, как выйти на человека сильно выше уровня тебя? Как сделать так, чтобы ты мог как-то с ним сделать коннект? Я безумно люблю встречаться с миллионерами, не нерублевыми, долларовыми. Если вы смотрели мои социальные сети, такие как LinkedIn, Facebook, я часто пользуюсь LinkedIn, и у меня есть около 700 контактов инвесторов в моем списке. Что я делаю, когда общаюсь с людьми, которые выше меня? Для начала я не смотрю на них так, будто они здесь, а я здесь. Это не вы богатые, у вас много денег, вы очень успешные, а я внизу. Я уверенный в себе, и у меня тоже есть деньги и бизнес. У меня есть связи и ценность, которые я могу положить на стол. Для начала каждый должен знать о тебе все. Просто для забавы то, что каждый должен сделать. Я это очень рекомендую. Напишите о себе пять ценностей, которые вы можете предложить людям. Напишите их в чат. Какая ваша ценность? Что вы можете сделать? Когда я смотрю на людей в правительстве, в Думе, на олигархов, я никогда не смотрю на них так. Я смотрю на них «это моя ценность, давайте поговорим, какая ценность ваша». Я не хочу строить бизнес «это моя ценность, это ваша ценность». Это отношение от бизнеса к бизнесу, от человека к человеку. Это не сектор B2B. Я не хочу составлять договоры. Я просто говорю с вами как с человеком, но я знаю свою ценность. Я знаю, что я могу поговорить с вами о странах, я знаю, что я могу выслушать вас и кого-то еще, и это очень круто. Задавайте людям, которые выше вас, хорошие вопросы, типа «Как вы видите дальнейшее развитие городского имущества в Москве?» или «Как вы думаете, что в дальнейшем будут делать предприниматели в России?» Какое ваше мнение о будущем? Если вы разговариваете с людьми высшего уровня, говорите с ними о будущем. Они это очень и очень любят, потому что это не сейчас. Может, мы разойдемся, а потом, «Вау, вы хотите свой бизнес в Сингапуре? Хорошо, давайте поговорим. Вы хотите выпустить журнал? Я могу вам рассказать, что я думаю. Я не хочу бизнес, я хочу делиться опытом». Запоминайте и записывайте. Сейчас я хочу, чтобы Гилл дал задание нашим подписчикам. Для тех, кто закрыт для интровертов. Mm. Что им нужно сделать для того, чтобы открыться и начать потихоньку собирать связи? Если вы интроверт, вы не сможете превратиться в экстраверт. Это ваша натура, как у меня. Я интроверт. Подумайте над вашими тремя целями, что вы получите в следующие два месяца. Только за лето. Лето – это очень хорошее время для практики нетворкинга. Это отличное время, если вы решили принять этот вызов. Что вы будете делать в самом начале? Прямо сейчас напишите несколько целей и верьте в то, что самый простой путь к цели – это спросить других об их приоритетах. На каком деле вы фокусируетесь в данный момент? Когда вы понимаете цели других людей, вы можете им помочь достичь цели. За счет обмена опытом, делая инструкции для кого-то или вы можете посоветовать хорошую книгу или сайт. Так это три шага, которые вы можете практиковать каждый день для того, чтобы изменить привычки. Не для того, чтобы стать экстравертом, а чтобы стать круче в нетворкинге. Дайте себе список вопросов. Откройте в этих вопросах всю мощь. Каким бизнесом вы занимаетесь? Почему вы занимаетесь этим делом? Зачем вы просыпаетесь каждое утро? Это очень хорошие вопросы. Вам необходимо составить 5-10 разных вопросов. Они очень мощные, и они помогут вам настраивать связь с людьми. Когда вы говорите с кем-то впервые, не говорите о себе. Задавайте вопросы, задавайте вопросы, задавайте вопросы. Не как журналисты. Вопросы, вопросы, вопросы. Просто интересуйтесь собеседником больше, чем собой. Если вы хотите построить успешный бизнес, как этот парень, если вы хотите быть хорошим предпринимателем, начните знакомиться с незнакомцами без повода. Делайте людям комплименты. Задавайте вопросы. Если вы будете это практиковать, это изменит ваши привычки. Мне очень нравится этот парень. Моя жена за ним следит. Я очень рекомендую слушать и следовать за этим видео. И вы сможете изменить свои привычки, потому что этот парень может стать вашим ментором. И, возможно, одной из ваших целей будет встретиться с ним завтра. Но если вы будете его слушать, оставлять ему комментарии, писать в социальных сетях. Понемногу вы придете к своей цели. У меня был ментор Тони Робинс. Это заняло у меня три года. Три года я старался построить с его компанией бизнес, пока я с ним не встретился. Теперь мы общаемся, потому что у нас есть история общения. Следите за ним. Старайтесь связаться. Следите за ним в социальных сетях. Конечно, следите за мной. Я всего один Гил Petersil на планете.